Быть с твоей мамой настолько же сложно, Насколько чудесно. Не обижайся, поймешь это позже, Спустя много лет. Комочку тепла, что обжил в сердце место, Не тесно, ведь там поселился Из страха, с тревогой их частый сосед. Синие глазки, точь-в-точь, точь, как у мамы, все реже смеются. Все чаще слышны в доме гулких дверей перед носом хлопки. Их больно удары нам, мамам, сыночек, дают. А годы взросления так же длинны, как они короткие. Думаешь взрослый и сам все сумеешь и многое знаешь. И может все так, И стареющий взгляд отблеск прошлого дня. Вот люльку казалось вчера с карапузом качаешь, А вот он урок жизни дарит уже для тебя. Связывающие нити сплетения легче и тоньше, и тоньше. Но нет им конца, и тому масса должных причин. Ведь мамы с годами в своих сыновьях все нуждаются больше, Чем те, кто так быстро из мальчиков вырос в мужчин.